Приветствую вас, друзья, на канале Индекс.Рейд. Анализ рынка на сегодня, 21 апреля 2022 года. Сегодня мы традиционно с вами посмотрим на рынок, на его индексные показатели. Также посмотрим интересные новости и в прицеле моего внимания сегодня криптовалюта Dash. Очень много интересантов по этому цифровому активу на рынке, поэтому я говорил о том, что буду периодически делать обзоры отдельные по этой монете. Поэтому, если вы еще не подписаны на данный канал, то обязательно подпишитесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал, телеграм-чат, ссылки в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии. А также на главной страничке YouTube канала есть ссылочка с правой стороны вверху на страничку Trading View. Здесь выходят периодические обзоры по отдельным альткоинам и по главной криптовалюте. Ну а мы с вами... Давайте начнем.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 которые можно использовать в обеспечении маржинальной торговли. Binance входит в десятку лучших криптобирж по объему фьючерсных торгов, опережая такие известные биржи, как KuCoin и Хобби итак традиционно перейдем в раздел индексы на сайте indexrate.online и посмотрим на индикатор страха и жадности сегодня рынок у нас по прежнему находится в зоне страха, индикатор показывает отметку 27 тепловая карта показывает разнонаправленную торговлю по главной криптовалюте и по главному альткоину есть небольшие отскоки, однако разнонаправленность объективно видна и индикатор по главной криптовалюте вернее набор индикаторов показывает нам зону покупок, давайте посмотрим что у нас с ликвидациями за последние 24 часа Итак, за сутки у нас ликвидировано порядка 48 с половиной тысяч трейдеров на общую сумму 150 миллионов долларов и в большей степени ликвидированы лонговые позиции. Соотношение коротких и длинных позиций также за последние сутки доминируют быки 50,55%, незначительно, но все-таки в большей степени длинные позиции преобладают. Давайте также посмотрим, что у нас с альтсезоном. Индикатор показывает отметку 31, немного приросли, но по-прежнему биткоин сезон у нас присутствует. Давайте посмотрим на доминацию. Собственно говоря, это видно, потому что доминация поросла. Мы говорили о том, что отскоки у нас могут быть. Правда не исключаю, я и по-прежнему не исключаю, что просадка более глубокая Все равно может произойти после некоторого отскока Почему? Потому что активный красный денежный поток на индикаторе VMC Cypher B И волна моментума пока еще не вышла в зону продаж То есть грубо говоря мы пока еще все-таки в зоне покупок Поэтому рост может быть Глобальным сопротивлением у нас выступает все-таки FIBA 43.14 Но перед ним у нас есть динамичное сопротивление Двух экспоненциальных средних скользящих Оранжевый голубой мовинг Это 50 и 100 дневный Средние скользящие, они у нас находятся на отметке 42 где-то примерно 17 сейчас и 42 25. То есть вот, этот вот, вот эта вот такая вот зона является сопротивлением. Но секвентал сейчас подрисовывает у нас четверочку на индикаторе, активный зеленый тренд, то есть активный восходящий тренд рисует, да, последнюю свечку вообще без нижних витилей. Поэтому, собственно говоря, вот здесь сейчас будет важный момент. Прорвемся ли сюда, и здесь же просто на глобальном ФИБе, перед глобальным ФИБе 43 43.14 на 42.90 сейчас находится динамичное сопротивление 200-дневной экспоненциальной средней скользящей. То есть, если мы прорываемся здесь, то следующим сопротивлением будет как раз-таки отметка 42.90, от которой нас может развернуть. И пока мы в активном красном денежном потоке, риски к тому, что мы провалимся ниже 41.5, они а, все-таки присутствуют. Также я хотел сегодня посмотреть на некоторые новости, очень интересные. В первую очередь хотел сказать о том, что Федеральная налоговая служба Российской Федерации предложила разрешить компаниям, которые работают по ВЭДу, расчеты в криптовалюте, что очень интересно на самом деле. Это вся экономическая деятельность может быть, скажем так, организована в части финансового сопровождения в параллельном финансовом таком поле да, криптовалютном. По крайней мере, такое предложение направлено премьеру Мишустину, ну и посмотрим, что он скажет по этому поводу и ответит, соответственно, Федеральной налоговой службе. Вообще это его ведомство, поэтому я думаю, что просто так бы такое предлагать не стали. Видимо, есть какое-то мнение и понимание от его же бывших коллег. Также хотел обратить внимание еще на очень важную новость, собственно говоря, которая... Ну, Нельзя называть объективно новостью, потому что об этом мы с вами говорили и риторика одной из крупнейших мировых бирж, вернее, самой крупной мировой бирж в отношении российского криптокомьюнити негативная продолжается. Криптобиржа Binance ограничивает доступ пользователям из России в части активов, которые превышают стоимость 10 тысяч евро. То есть это следующий этап санкционной политики в отношении наших граждан и я говорил об этом неоднократно стоит это учитывать по крайней мере я предупредил когда я вывел свои активы с биржи байance со спотового аккаунта и собственно говоря больше к этой бирже не обращался с точки зрения того какие биржи сегодня безопасны вчера буквально вышел ролик и обзор биржи которую я достаточно давно изучал по их же предложению с ними партнерского сотрудничества я посмотрел ее со всех сторон и опубликовал информацию об этой бирже более того в описании к этому обзору есть также также ссылка на их официальное заявление о том, что криптобиржа полностью отстраняется от какой-либо санкционной политики. И что это вообще противоречит криптовалютной идеологии и, собственно говоря, идеологии руководства и владельцев биржи. Так что биржа BINX, реклама этой биржи... в при роллах моих обзоров будет периодически появляться. Буду напоминать гражданам о том, что нужно защищать свои активы и работать именно с теми платформами, которые защищают интересы российских граждан. Ссылки все партнерские есть в описании к этому видео, так что переходите, подписывайтесь и безопасно, спокойно торгуйте. Вообще диверсификация по бирже, по бирже скажем так, для трейдеров и инвесторов является одним из обязательных элементов торговли. Также давайте посмотрим еще одну новость. Эта новость касается того, что Центральный банк Российской Федерации объявил, что скоро уже можно будет рассчитываться цифровым рублем. То есть.. Э э Цифровая валюта Центрального банка Российской Федерации достаточно быстро была создана в части прототипа и сейчас уже проводится тестирование и в следующем году Эльвира Сахибзадана говорит о том, что можно будет постепенно вводить пилотные расчеты уже в реальной экономике и это позволит удешевить проведение расчетов и вообще в принципе... В целом Россия не в, совсем в последних рядах, может быть, и не совсем в последних по созданию собственной цифровой валюты. И также очень странное было от нее выражение, не знаю, может быть, РБК ошиблись, но касательно закона о цифровых финансовых активах ОЦФА, Набиулина отметила, что он был принят, но пока реальных проектов достаточно мало. «Может быть, вы слишком тут зажали?» – спросила глава ЦБ у депутатов. Она отметила, что цифровые активы могут стать еще одним каналом для привлечения финансирования для предприятий. Предприятий. Честно говоря, не совсем понял, либо госпожа Набиулина использует самую важную, главную тактику инвесторов в целом на всех возможных рынках, это умение вовремя переобуться, но, по крайней мере, такое выражение от нее я не ожидал. Не знаю, насколько правдива информация по данным РБК, не проверял, но, по крайней мере, в части именно закона о ЦФА Эльвира Набиулина считает, по крайней мере, по той информации, которая публикуется на РБК, считает, что цифровые активы могут стать достаточно серьезным каналом привлечения финансирования. Тогда у меня возникает вопрос, почему она собиралась запретить все криптовалюты. Очень хороший вопрос, и на, всем, на самом деле ответ на него пока у меня нет. Буду дальше следить за новостями, если будет интересная информация, обязательно вам об этом сообщу. И также хотел обратить внимание на последний отчет аналитического ресурса Note. Я публикую сейчас, вчера вернее и сегодня, идут публикации по ончейн показателям со всей информацией из этого отчета на телеграм-канале обязательно подписывайтесь на него ссылка, как я уже сказал, в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии и также я бы хотел сказать о выводах, которые сделаны в этом отчете они достаточно интересные аналитики считают, что за последние 5 месяцев вот эта вот коррекция на 50% по-видимому, значительно изменила структуру собственности биткоина то есть очень многие долгосрочные держатели с монетами там, свыше 50 тысяч долларов кажется, что уже э, они сейчас кажутся совершенно невозмутимыми, в то время как другие полностью были выбиты с исторической значимой скоростью. То есть многие инвесторы ожидают полной или тотальной капитуляции рынка, которая вполне может быть уже вот сейчас и, учитывая объем убыточных монет, и слабую ценовую структуру. Однако, на первый взгляд, кажется, что огромная часть рынка уже капитулировала статистически значимым образом, и устойчивый приток спроса в диапазоне от 35 до 42 тысяч долларов незаметно поглотил эту сторону продаж полностью. То есть, если перевести на русский язык, по мнению аналитиков, собственно, они его особо не меняют, по крайней мере из отчета в отчет, вот последние отчеты я смотрю все практически, они говорят о том, что риск капитуляции все еще сохраняется, однако есть некая неопределенность, поскольку э, вроде бы мы находимся уже на последней стадии медвежьего рынка, но в то же время э, капитуляция может и не произойти, поскольку уже достаточно э, много э, инвесторов, скажем так, откупились вот в диапазоне 35-42 тысячи долларов и не дают возможности спуститься ниже. Э, есть, конечно, некоторая часть инвесторов, которые продали монеты в убыток, но большая глобальная часть ходлеров продолжают удерживать акции. Ожидая, что будет, соответственно, очень серьезный рост. Но если средняя цена актива там в районе 42 тысяч у этих инвесторов, то, соответственно, продавать сейчас нет никого, никакого смысла. Это либо в убыток, либо в безубыток. Но, соответственно, они ожидают роста. И, собственно говоря, он произойдет в любую минуту. То есть он может быть медленным, поскольку рынок сейчас, ну, на мой взгляд, не учитывает, по крайней мере, он чейн показателей не учитывают геополитических таких Вении, да, которые происходят в мировой геополитике, которая неразрывно связаны и находятся в синергии с мировой экономикой. Вот. Но ончин показатели подтверждают тот факт, что это может быть либо медленно, либо через капитуляцию. То есть вот какой-то такой подход, но то, что мы уже завершаем медвежью историю, объективно, аналитический ресурс Glassnote на это указывает в своих отчетах последних, по крайней мере, постоянно. Ну и давайте перейдем к рынку, посмотрим сейчас на индекс доллара, что происходит с ним традиционно. 101 мы достигли и нарисовали доджи завершили динамику секвентал нам подрисовывает разворот последнюю свечку нарисовал нам доджи подсветил ее красным и начали разворачиваться собственно говоря это видно и на vmc cypher b rsi стахастик движется вниз волна моментума тоже движется вниз соответственно активный зеленый денежный поток насколько сильно уйдем непонятно может быть ниже сетки и сетки на индикаторе vmc cypher и не провалимся потому что поддержка здесь динамичная и поступает 50-дневный экспоненциальный мувинг рыжий на отметке 98 я думаю что ниже туда можем и не уйти пока в зеленом денежном потоке если же начнем схлопывать денежный поток давайте посмотрим ну пока он не схлопывается на младших таймфреймах тоже пока такого намека нет наоборот как раз таки RSI в перепроданности находится жесточайший поэтому либо боковое движение либо прирост может еще сохраняться пока не уйдем в красный денежный поток поэтому учитывайте тоже в своих трейдах обязательно не всегда бывает обратная корреляция с индексом доллара мы это уже на это обращали внимание иногда доллар индекс доллара идет параллельно с главной криптовалютой собственно говоря очень сильная просадка идет сейчас с этим видимо снижением индекса тоже это связано. Идет просадка по, парам, по валютным парам доллара к рублю и евро к рублю. Доллар уже стоит 73, евро стоит уже 78. То есть достаточно серьезно укрепляется российская валюта. Ну и давайте посмотрим сейчас на показатели соответственно самого биткоина, что происходит с ним. Значит, мы идем по-прежнему вот в таком восходящем канале. Он мне в целом не очень нравится, потому что глобально это выглядит как вот такой медвежий флаг, вот, соответственно, который проваливается вниз. Вот мне это не очень нравится, и поэтому я очень часто смотрю на недельный таймфрейм и вижу, что у нас сузился денежный поток и начало красного денежного потока. Поэтому какую-то глобальную, после какого-то каких-то там сказать локальных отскоков, просадку я все еще ожидаю. Причем эта просадка может быть достаточно достаточно болезненной. Это стоит учитывать, потому что начало красного денежного потока на недельке мне не нравится. Но волны моментума внизу, поэтому может быть этот красный денежный поток небольшим и незначительным, как вот здесь или вот здесь, после чего мы начнем разворачиваться. Поэтому следите обязательно за недельным таймфреймом, он очень многое показывает с точки зрения взглядов. Но и также недельный таймфрейм, если мы приблизим, мы видим, что последнюю неделю свечка не так уж прям плотно закрылась в нисходящей истории. Есть маленький хвостик вверх, то есть есть некая неопределенность по свечки Хейкенеши, то есть она с хвостом не, не плотная, как вот здесь, поэтому здесь может быть еще следующая какая-то боковая история начаться. Давайте посмотрим на 4 дня вот как раз-таки они показывают, что намек на, на, скажем так, разворот в этом канале присутствует. Первая свечка на 4 днях засвечивается свечой неопределенности. Два дня посмотрим. А в двух днях, наоборот, они незначительные, но все-таки две полноценные, без нижних ветелей хейк и нэши Говорят нам о том, что мы разворачиваемся и на дневном таймфрейме, скорее всего, будем пытаться прирасти и вернуться к 44. Для нас глобально сейчас по-прежнему остается пробитие 43, мы об этом говорили, 42 600 максимально достигала цена по данным стампа 42 695, почти 42 700, но мы говорили о том, что мы в 43 будем пытаться потянуться, потому что здесь на 43, если вот на дневной таймфрейм перейти обратно и убрать зарисовку, мы видим, что глобально у нас, вернее, локально у нас 42 200 пробитие это мувинг, дневной экспоненциальный среднескользящий 50-дневный соответственно находится, а дальше динамичное сопротивление 100 дневной экспоненциальной среднескользящей секвентал подрисовывает зелеными точками этот уровень это в районе 43 об этом мы говорили что сюда мы скорее всего двинемся плюс после этого здесь же в районе 43 200 прям консолидация происходит экспоненциальной среднескользящей стодневной динамичного сопротивления и трендового сопротивления пунктирной нисходящей трендовой паутины желтой. Вот сюда мы тянемся. То есть до сюда мы предполагали с вами еще э, в последнем обзоре, там позавчера по-моему, был, да, последний обзор, э, мы предполагали о том, что будем сюда тянуться. Соответственно после того, как прорвемся здесь, если нам это удается, у нас глобальное сопротивление это FIBA глобальная 44 150, здесь же консолидация 200 дневной экспоненциальной средней нескользящий красный мувинг тоже на уровне 44 300. Вот эту зону нам необходимо будет преодолеть для того, чтобы вернуться полноценно. Ну попытаться вернуться к бычьей динамике. Дальше 46 у нас. Ну через, естественно, через а, перепяти там и 45,5, 45 уровней тоже такие локальные есть, но глобальные 46 700, 46 800. Вот так вот выглядит сейчас собственно говоря биткоин, если посмотреть на денежный поток тоже учитываем, что он э, сужается и в дневном таймфрейме, соответственно в среднесрочных трейдах могут быть приросты, э, может быть не быстрые, не резкие, но они могут быть. И давайте посмотрим Dash. Собственно по Dash э, позиция остается прежней. С большей долей вероятности мы предполагали, что от средней границы вот этого накопления будут попытки отскока. Они были, но незначительные. Мы в большей степени находимся в боковом движении, и инвесторы по нему не определены, я имею в виду по активу. Обратите внимание, доджи, доджи, волчок, доджи. То есть, если даже уйти на младшие таймфреймы, вот на 6 часов, здесь вообще он красным нам подсвечивает историю, но тоже находимся вот в такой вот боковой истории, причем в активном красном денежном потоке, но без резких каких-то движений. То есть, мы идем в таком узком диапазоне, где-то примерно между уровнем 109,5 и, соответственно, нижняя граница этого диапазона находится где-то примерно на 105,5. 105,5 с 109,5. Вот в этом диапазоне у нас идет, скажем так, такое колебание. Но обратите внимание, что если смотреть на него тоже вот через призму, анализа графических паттернов, то мне не нравится то, что это похоже на медвежий флаг и то, что может быть прорывы ниже пока в активном красном денежном потоке на коротких дистанциях вполне себе вероятно. 6 часов это совсем короткие трейды. Учитывайте эту историю, а если смотреть более глобально, перейдем опять на месячный таймфрейм, я уже не первый раз об этом говорю, и продолжаю придерживаться такого же мнения, что у нас, если смотреть на месячный таймфрейм, то есть глобально у нас, конечно же, нисходящая динамика, то есть после листинга на бирже у меня стоит информация с данных мы достигали отметку в половиной тысяч долларов, да, если я не ошибаюсь, можно посмотреть, так, 5,555 такая циферка была в максимальном хай, и после этого мы, конечно, находимся в нисходящей динамике, да, то есть тут либо был слишком, слишком большой хайп, после чего монета, естественно, ну, скажем так, сдулось, да, если говорить простым языком, либо это связано с какими-то в целом событиями на рынке, да, глобальными. Но это происходит там с 2017 года и по 2019 год, да, там было, естественно, понижение с 2017 года, это был пик рынка, после чего мы повалились вниз, но вот здесь, в этот период, мы уже должны были как-то более серьезнее прирастать, на мой взгляд. У нас был памп начиная с ноября 2020 года по май 2021 года, такой восходящий, длительный, длящийся памп, но в целом мы начиная с 2019 года, когда закончилась вроде бы нисходящая история по рынку в целом, находимся вот в таком вот накоплении, достаточно длительном, то есть по февраль 21 года, после чего отстрелили и опять ушли в это же накопление. То есть по логике того, что произ... происходит с активом, такое ощущение, как будто манипулятор глобально его накапливает, в таком глобальном масштабе, создает ему такой орел э, какой-то перепроданности, после чего, ну, на мой взгляд, должна быть какая-то вот такая вот история и потом обратно. ну По логике должно быть так, но очень медленно, очень долго, и если посмотреть на месячный таймфрейм, мы видим, что волна моментума внизу, хотя у нас полностью отсутствует денежный поток, то есть индикатор VMC Cypher B его не видит, но наличие волны моментума внизу, перепроданности по RSI и среднеизвешенная цена объемом тоже находится внизу, соответственно, можно предположить, что в глобальном месячном масштабе, а это глобальный масштаб, совсем глобальный, для таких упоротых ходлеров мы находимся в перепроданности. Если смотреть более мелкие часы, например, недельку, то мы по-прежнему в активном красном денежном потоке и даже не намекаем на выход из него. И волна моментом обратите внимание, она происходит с заломом, то есть мы, скорее всего, уйдем еще на залом. Вопрос, будет ли это триггер, либо снова пойдем рисовать якор. Пока сказать сложно. Если это будет триггер, то мы где-то консолидируемся в средних значениях, максимум уйдем к нижней границе расширяющей треугольной формации, может быть даже со сквизом вниз, после чего все-таки будем разворачиваться и тянуться вместе с рынком вверх. Потому что, ну, скажем так, вот на таких более старших часах недельных мы выглядим достаточно перепродано и через капитуляцию рынка, то, о которой говорит Glassnode, могут быть серьезные отстрелы. Но ну, а если брать Двухдневный и дневный таймфрейм, то смотрите: здесь перепроданность по RSI-стахастику, цена средневзвешенный объемом внизу, VUP, и соответственно волна моментума тоже внизу. Ну и у нас могут быть попытки прироста на среднесрочных дистанциях вполне себе вероятны. То, что мне казалось наибольшей степенью вероятности вот в этой формации, что у нас будет попытка прироста. Вопрос, удастся ли нам прорваться через 100-дневную экспоненциальную среднюю скользящую на отметке 117, или удастся вырваться через 200-дневку здесь подсветка с и красный мувинг 200-дневную экспоненциальную средней скользящую 132. Вопрос хороший. Но я думаю, что ни один индикатор этого не покажет, поэтому сейчас за активом в большей степени наблюдение, потому что есть еще такой момент, что вот более, чуть младшие таймфреймы, такие как 12 8 часов, посмотрите, вот особенно на 12 часов, здесь фактически нет денежного потока, то есть мы, грубо говоря, лежим в какой-то вот такой вот плоскости вот тут, при этом в перепроданности по в перекупленности по RSI стахастическому, то есть достаточно нет понимание у инвесторов, в какую, в какую сторону ему в большей степени, скажем так, прирастать, в одну сторону или в другую. И еще я хотел посмотреть на месячный таймфрейм через, может быть, небольшой намек, мы уже об этом говорили, но любой намек для нас должен быть, скажем так, каким-то дополнительным функционалом для работы. Вот если смотреть на эту историю вот таким образом, то я вижу вот такую вот картину и, собственно говоря, мне кажется, что такая картина с большей степенью вероятностью должна двигаться в восходящей истории даже с чем -то того что мы глобально находимся в, в понижающейся тенденции глобальной у нас в любом случае дно вот этой чаши находится здесь а сейчас мы находимся вот здесь то есть у нас есть возрастание соответственно это больше похоже на ручку но ручка рано или поздно когда-нибудь она все-таки продолжает э, тенденцию в направлении чаши но если ну вот на чаши дно чаши у нас явно находится на уровне 31 32 вот здесь внизу до да? 40 можно так сказать вот здесь а здесь мы Дна достигли на уровне 80, то есть в два раза разница в цене. Поэтому это тоже на глобальном месячном масштабе прям отчетливо видно. И поэтому это тоже стоит учитывать в своих трейдах. Ну еще я хотел на дневке посмотреть стандартный набор индикаторов, традиционно посмотреть по RSI-стахастику, что происходит. В нижней части по Боллинджера, поэтому на Дневке я и говорю, что у нас могут быть отскоки. И также идет засветление гистограммы, но пока не сильно вниз ушли кривыми по МакДи. Мне больше нравится, когда они вот так снизу прям двигаются. Здесь они в большей степени внизу, поэтому еще может быть вот такой уход. Но то, что мы в нижних границах везде по классическим индикаторам находимся тоже. В большей степени вероятно, что какие-то проливы вот могут быть, но после чего мы явно потянемся вверх. Также хочу посмотреть еще и волчью стаю, чтобы понимать, где мы находимся. Супер-гупер сет, сетка заворачивается, а волчья стая в средних значениях от перепроданности идет в зону перекупленности. Пока в средних значениях, вот видимо, это та самая неопределенность, которая есть на 12 часах. И волчья стая тоже ушла в среднюю границу. На этом, наверное, все. Всем спасибо, кто смотрел это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Подписывайтесь на телеграм-канал, телеграм-чат. Ссылки в описании к этому видео. С вами был Гоша, канал IndexRate и до новых встреч.